Кудэйсерс, вы снова Р. и сегодня мы узнаем, что будет, если не открывать Уитли дверь в самом начале игры Portal 2. Итак, пока я делаю зарядку, не забудь поставить лайк и подписаться на канал и нажать на колокольчик. Сигнал. Когда услышите сигнал, посмотрите на потолок. Хорошо, вы услышите сигнал. Когда вы услышите сигнал, посмотрите вниз на пол. Хорошо, на этом заканчивается гимнастическая часть упражнений для поддержания физического и умственного здоровья. На стене рядом висит картина. Пожалуйста, встаньте перед ней. Это предмет искусства. Вы услышите сигнал. Когда услышите сигнал, внимательно посмотрите на картину. Теперь вы ощущаете духовное обновление. Если созерцание картины не принесло должного интеллектуального удовлетворения, прослушайте отрывок музыкального произведения. Хорошо. Теперь, пожалуйста, вернитесь Что, в постель. Что? Поехали? Сначала Уитли будет спрашивать, есть ли кто-нибудь в комнате. Эй, есть кто-нибудь? Ей! Потом он будет настаивать на том, чтобы мы все таки открыли ему дверь. Эй, там! Ты можешь, нет? Ты откроешь дверь? Тут срочное дело. А, просто открой дверь. А, это было слишком агрессивно. Привет, друг. Открой, пожалуйста, дверь. Том, он заговорит по испански. Может, по испански? По испански. Холла amigo. Abrila puerta. ¿Dónde Потом он запрещает. Прекрасно! Действительно, все в полном порядке. Тут еще типа 10 тысяч испытуемых, которые умоляют меня их спасти. И в ближайшее время этот комплекс не взорвется. Ладно, слушай, говорю тебе прямо, ты последний испытуемый. И если ты мне не поможешь, мы оба умрем. Понятно? Я не хотел этого говорить, но ты из меня это вытянула. Понятно? Умрем до смерти. На этом у Уитли словарный запас кончается. Эй! Ну давай. Эй! Открой дверь! Ну давай. Открой дверь! Эй! Эй! Эй! Эй! Эй! А дальше эти выкрики меня уже сбесили. Поэтому я просто решил выключить записи и выйти из игры. Ну а я надеюсь, что видео тебе понравилось. Если так, то не забудь сделать то, что скажет тебе Максим. И все то, что я сказал тебе в самом начале видео. Итак, в общем-то, спасибо за просмотр. Бай-бай, сэр. На новом науке чувствуют себя приятно. Поэтому поставь лайк, подпишись и звони в колокольчик.